До знакомства с рифт использовали уже нашу э, версию, доработанную нашим аэропортом э, другой компании, Но мы э, оценили прежде всего масштабы работы Рифт-Пулково и внедрение, успешное внедрение программы Кобра в других аэропортах уважаемых, более крупных, чем наш. Поэтому мы, прежде всего, конечно, изучили работу системы в этих аэропортах и, увидев наглядно, как она там работает и что, какие задачи позволяет решать, приняли для себя решение, что и в нашем аэропорту эта система будет приемлема. Поэтому здесь особенная благодарность Респулкова в том, что они показали именно на действующих аэропортах преимущество своей системы. Они рассказывали о ней в теории у себя, скажем так, на базе.